Всем огромный привет! На связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. В этом видео покажу потрясающее упражнение на дыхание, которое позволит вам быстро разогреть ваш голос перед вокальной тренировкой. Итак, поставьте вот сюда ваши ладошки. Вдох мы будем делать носом, очень резко. Выдох ртом. Вот таким образом. И будем мы это делать достаточно быстро. вот таким образом Сколько нужно делать упражнений? Я рекомендую сделать 6-8 раз и затем обязательно перерыв. Если до этого момента у вас не начала кружиться голова, то здесь идет достаточно серьезная такая активная работа, и голова может закружиться у вас на третий-четвертый раз, если вы никогда не делали упражнения на дыхании. Поэтому вот здесь нужно себя контролировать. Если голова кружится, то мы упражнения ни в коем случае не делаем, не продолжаем делать упражнения на головокружении. Допустим, сделали вы 3-4 раза, остановились, передохнули, голова перестала кружиться, сделайте еще 2-3 подхода, этого будет вполне достаточно. Если вы делаете по 8 раз сразу, то можете сделать всего лишь 2 подхода и ваш голос, связки уже будут достаточно прогреты. Давайте еще раз вместе со мной, обязательно делайте с руками. Вот таким образом. Главное делать резко. Рот э, я вообще рекомендую оставлять открытым, но кто-то любит открывать-закрывать. То есть это не принципиально, просто когда вы открываете-закрываете, вы ну, как бы делаете какие-то лишние телодвижения. Поэтому э, здесь на ваше усмотрение, но делайте резко, чтобы у вас не сваливались и вдохи, и выдохи в кучку. Э, давайте еще раз вместе. Вот таким образом. Надеюсь, у вас получилось выполнить это упражнение. Делайте его ежедневно перед каждой вашей вокальной тренировкой. А с вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Желаю вам хорошего дня. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. И увидимся в следующих видео уроках. Пока-пока!